друзья я остановился передышать привет кстати привет давайте я сейчас представлю что объектив телефона ваши глаза буду учиться смотреть глаза Вы, наверное часто может быть обижаетесь на меня может быть осуждаете как то то что у меня может злитесь на вас это выпешивает и я в том числе я буквально до этого всякую э, херть, скажем так снимал ерунду да Извиняюсь за свой английский, да, или немецкий, кому как удобней. И не знал даже, когда у меня канал YouTube, около года уже, и не знал, вот о чем снимать, сломался, ломал голову, что снимать, о чем снимать, друзья. Знаете, такой YouTube-канал есть, «Дорога к фильму», да? Наверное, у меня тоже в какой-то степени фильм, фильмы, вернее. Но «Дорога» не знаю, долгое будет у меня к известности или нет чтобы мои фильмы все посмотрели, но думаю, что м -м, она будет э, сложная, э, долгая, ну и э, с препятствиями, наверное. Вот этот ужас, этот трэш, это действительно э, шок-контент, трэш-контент, как многие любят выражаться, да. Друзья, мы с вами как потребители, люди они как потребители. Потребляют, гадят и ничего. Не делают а ничего не дают замену только берем берем берем небо на меня ругается то что я такие темы тут завожу ну ладно друзья вот катушка такая вот друзья катушка рудик видите, да? люди купаются загорают много. не тишину вас не, не надзор будет и заебет не надо нихуя не не вот. куда Почему? Да потому что гонять будет, тогда и сюда хоть подозревать будет. такой у вас может и сеть и стоять? Не надо ничего. Друзья, поджигатель из меня никакой. Хотя когда-то я этим любил заниматься в детстве. Друзья, вот такая вот рыбина. Маленькая. Малюсенькая. Похожа на селедку. Удачи! Вам тоже удачи! И хвоста не чешуи, как говорят. А? Не хвоста, не тешуй. Это для, для наших зрителей перевести, это как? Это Что поводка б... такая, Удачи, не надо говорить рыбалу. Вот такие вот э, сигареты, <смешные>, смешные, название вернее смешное. Э, вот. э, Ё-моё, поэтому ё друзья, в моей жизни сейчас творится полное Ё-моё. Надеюсь, в вашей жизни Ё-моё не творится. Вот. Ставьте вот такой вот жирный лайк на этот видеоролик знаете, что мне было <смех> лень собираться но я собрался и пошел специально для вас ну и для себя тоже, любимого отдохнуть вот так вот поэтому не забывайте ставить лайк жирный, подписываться и также ставить комментарии Друзья, я остановился передышать Привет, кстати, привет Я забыл с вами поздороваться Поскольку на улице очень жарко Почти 40 градусов жары, где-то 36 Тепла, жары Я уже не могу с меня под ручьем, рекой бьется Друзья, я собрался опять на рыбалку в тот раз мы с вами ничего не поймали на блесну, мы на удочку ловили, а вы спросите, почему не на спиннинг, но ну, спиннинг для меня в том году был дороговат, я не стал его покупать, а в этом году я не стал, друзья, заморачиваться, оставил э, все как есть, оставил э, полуудочка, у меня такая полу спиннинг, Это я могу вам показать, вот такая вот, видите, да, в этот раз я снял, э, блесну, одел обычный крючок, она разбирается, видно всем, такая вот средней длины, средняя вот катушка, такая вот, друзья, катушка, фух, не могу, у меня сумка-холодильник с собой вот такая, здесь у меня холодненький, лимонадик такой вот лимонадик лимонад думаю всем всем видно камера достала нормально не хочет фокусироваться вот видите напиток безалкогольный самое главное друзья он безалкогольный Так как алкогольная сейчас пить это безумие будет поскольку жарко и просто я например упаду усну где-нибудь в канаве я бы этого не хотел думаю его тоже потом я взял Такие вот, там вот моя сумка, здесь у меня крючки, сейчас вам покажу, всякая приблуда, туалетная бумага, так, не подумайте, это я в туалет, я уже так сходил на дорожку, а это у меня просто, чтобы, ой, ой, ой, ой друзья, я на корточке сел, вот так сижу на корточке и вам показываю. Короче, друзья, здесь у меня ножницы, потолок запасной, вот он кусачки пассатижи вернее но ну, если кусачки тоже не буду доставать аккумулятор пауэрбанк чтобы с телефона у меня сядет я мог зарядить чтобы запись не корывалась друзья потом такой вот хлеб хлеб да, покажу вам украинский нарезной очень вкусный мягкий в Москве такого не видел и такие вот котлетки лошкарев э -э, по-домашнему э -э, из мяса говядины как там написано отборная говядина думаю на костре будет самое оно так давайте я это уберу так еще друзья такой вот земленный рюкзак подсвет моих штанов здесь у меня такая вот сетка для жарки решетка вернее ну и там постопка бедончик для рыбы ну и просто воды набрать костер затушить поэтому я вам все показывать не буду видите да деревья все подсохли вот например сухое дерево от жары Поэтому, поэтому, друзья, давайте выдвигаться быстрее в тенек, потому что меня уже, с меня уже течет то ли пот, то ли жир, непонятно. Хотя вроде бы я не толстый, но что-то с меня, друзья, течет со всего. Вся одежда уже мокрая. Вы не подумайте, я не надел штаны. У меня по спине, по лбу, везде течет пот. Друзья, я отошел в тенек не могу я на жаре уже находиться мне плавлюсь надо передохнуть по дороге мы с вами прошли уже а, осталось совсем недолго кстати у меня не штаны а шорты извиняюсь такие вот видите да а, военные камуфляжные шорты а, и вот такой вот рюкзак почти не отличается по цвету ну и маечка такая видите вот тут девушка а, статуировки на руке с рукапочком как у меня не знаю видно нет вам всем такая же хотя с рукавом классненькая блондиночка фирма друзья салин кто в теме тот меня поймет что это за фирма что это за майка вообще что это за марка одежды у меня много этой одежды марки, верни давайте я упаду кстати друзья такая вот беда произошла я забыл Забыл шнур, короче, я что-то меня без попутал, я взял э, розетку, ну как это, штекер, короче. А провод не взял. Надо было наоборот, чтобы к пауэрбанку э, подсоединить телефон. Поэтому будем экономить заряд. Чем пахнет забираем, друзья, прям. А, прям такой запах. Затем дерево. Вернее, куст. Травой пахнет вообще жесть. Настолько приятно.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 и также ставить комментарии на мои видосики давайте попьем и пойдем дальше вот такой вот лимонад холодненький не, не ледяной конечно уже но так, вам показать лимонад лимонадия видите да всем видно так что друзья сегодня у нас с вами будет а, лимонадия у меня а, настолько жарко, что я хочу просто попить. Воду надо экономить. Я немного взял, чтобы не тащить сумки так тяжелые. Поэтому сядем где-нибудь тенечек, будем ловить рыбу и экономить заряд телефона. Потому что мне кажется, не жаркий, он очень сядет. Я боюсь, что я вас эти котлеты не пожарю я просто не ну, пожарю но без вас поэтому давайте экономить заряд друзья ну и если что-то поймаю я вам тоже покажу хотя на той рыбалке вообще ничего не поймал даже как-то стыдно мне еще ролик не выкладывал на выложу я там а, то ли звезда то ли но что-то короче такое интересное заснял Вы посмотрите и поставите я думаю комментарий Ах, про лайк больше не буду говорить уже очень много кадр сказал про лайки поэтому не забывайте ставить лайки вам друзья пойдемте потихоньку забыл показать вам друзьяшки мои я короче бросаю курить думаю на отъезда в москву по прибытию в москву вернее я брошу вообще вот такие вот сигареты смешные название вернее смешное вот Ё-моё, поэтому, ё-моё, друзья, в моей жизни сейчас творится полное, ё-моё, надеюсь, в вашей жизни е моё не творится, вот, я ни в коем случае не пропагандирую вредные привычки, курение или там алкогольные, употребление алкоголя, если в других вы моих видеороликах могли наблюдать, что я со спиртным, это ни в коем случае не пропаганда, друзья, я ничего не пропагандирую в своих видеороликах никого ни к чему не призываю заметьте это просто э, часть моей жизни какие то вещи которые были при мне и вот в данный момент как эта пачка сигарет довольно-таки прикольно называется ⁇ -мо ⁇ мое, в принципе в моей жизни все происходит ⁇ мое. А, вот и сигареты тоже, наверное, как-то мне вот повезло их встретить и купить, поскольку они недорогие, всего 70 рублей стоит. Поэтому я ни в коем случае вас не призываю к вредным привычкам, к пагубным, вернее. Поэтому давайте вместе бросать курить. Я думаю, я брошу, мне еще осталось меньше недели, я уезжаю в Москву и думаю прибыть я уже буду некурящим человеком я обязательно друзья сниму видео как я себя ощущаю э, мои ощущения как некурящего человека вот ну а вам крайне э, не советую э, курить закуривать если вы не курите также если вы балуетесь алкоголем или плотно на нем сидите э, поменьше в своей жизни этого дерьма друзья э, с вами дерьмо поменьше происходило друзья друзья мы с вами почти пришли и да, какая у меня одышка а, смотрите сколько мы с вами а, уже протопали и да, там а железная дорога мы ее переходили а, я в предыдущем видеоролике снимал показывал вам что там есть путя в котором ходит поезд поезда вернее ну вот еще немного и мы на месте. Давайте свернем. Наверное, слышите, музыка играет. Здесь люди купаются, отдыхают. Наверное, вы края муха слышали визг детишек. Такие, кстати, такая музыка здесь. Ретро. Ничего современного. Что меня радует дискотека. Друзья, дискотека, наверное, 80-х, 90-х, даже, наверное, 80-е, 70-е. Музыка детства. Я 82 -го года рождения, но а, Очень люблю такую музыку. Меня еще батья слушал. Михаила Боярского, Алла Пугачева, Леунти, потом Деснеры. Давно до бесконечности, друзья, можно перечислять. Очень раньше много было талантливых музыкантов групп друзья, вот такое вот озеро я вас немножко, видите обманул, нам надо было не сюда идти, а немножко в другую сторону но мы с вами мы должны с вами были туда пойти, видите, а мы пошли туда не туда свернули но думаю это не беда такой вот, друзья, еще солнце светит очень ярко, и я не вижу наполовину, что я снимаю, но думаю, материал будет хороший, ну, надеюсь, по крайней мере. Такая вот, друзья, такое озеро, вон вы видите, люди на катамаранах, на надувных лодках, вот это пляж, здесь все купаются, загорают. Видите, да, он поезд едет, шумит. Дальше я не пойду, потому что иначе я просто там останусь и все. Буду купаться и забью на рыбу, друзья. Но мне бы для вас хотелось поснимать сегодня рыбалку. И как мы с вами будем жарить котлеты, если мне хватит зарядки телефона. Пойдемте, наверное, присядем, передохнем, потому что-то я конкретно уже. Запыхался, жарко, надо попить, перевести дыхание, попить холодненького лимонаду, э, лимонадию нашу, и дыхание, друзья, перевести, потому что, ну, у меня уже тяжелое, я весь мокрый, у мне то ли вода, то ли жир, не пойму, но что-то стекает. Друзья, купаться я не пошел, э, потому что, я уже вам говорил, я бы, наверное, оттуда никуда не двинулся дальше, искупался, прилег бы, наверное, уснул день нибудь в теньке а нам надо сегодня с вами еще поснимать что-нибудь интересненького а, и вот кстати я пришел здесь такой вот э, срачник, друзья, здесь э, все очень плохо запущено а, видите, да, какая вокруг меня красота э, природа, да, такая можно сказать, ну не дикая, но э, не городская, да и вот такой вот такой вот срачник, друзья посмотрите Такая вот помойка да, а, вот это вот вот этот ужас этот трэш это действительно э, шок контент трэш контент как многие любят выражаться да а, вот это вот действительно такой контент наверное у меня сегодня получился вот это вот бревно здесь люди отдыхают и срут видите да отдыхают и срут отдыхают и срут видите да как они срут смотрите какая жесть друзья смотрите какой ужас неужели друзья неужели вам приятно возвращаться снова и снова в такую вот ну, даже у меня слов нет слушайте даже как-то сложно сложные подобрать, куда возвращаться. Наверное, даже свиньи, они чище, чем мы с вами, да, и вот так вот не гадят у себя в загоне, да, как мы на свободе, можно сказать, да, свобод, свободные люди. Мы приходим отдыхать с вами, жарить мясо, да, шашлык, ловить рыбу, купаться, да. А ведь природа у нас ни в чем, она нам не отказывает в своих дарах, да, вот. И... а мы ее губим, да благодарность, да, друзья, мы ее губим. А, посмотрите, вот, в кто-то, да, давайте а, повторим дубль. Отдыхают и срут. Отдыхают и срут. Отдыхают и срут, да, друзья? А, даже вот смотрю, а, пачка парламента, да, вот кто-то курит такие дорогие сигареты, да. Видите, да, парламент, пачка парламента, а не может даже за собой убрать там же сверху целопан да, который по-моему как и бутылки пластиковые тысячу лет пере... разлагается да хотел сказать перегнивает перегнивает наверное навоз а пластику столетиями разлагается и, и эти вилки ножи пластиковые салфетки вот эти вот новые салфетки да вот эти, друзья они же резиновые такие Раньше, что в СССР, там были, они блин, сейчас, сейчас оставлю, да, салфетки, а сейчас салфетки обычные, а именно вот, а, они такие тянутся с ароматами всякими, да, они же, блин, не пьют знает сколько. Помню в огороде что-то копал, по что-то я сажал и вот эта салфетка попалась вместе с землей, то есть я, короче, сначала закопал, а потом выкапывал лет через пять и салфетка как новая, друзья. То есть, Э, зачем вот так вот доделать? Я не Друзья, давайте, наверное, присядем. Попьем опять водички. Что-то сегодня такая жара. Э, вы не поверите, как передачи ты не поверишь. Также вы мне не поверите, какая сегодня жара. Открою-ка нашего лимонадика. лимонадию нашу. И попью. Очень, друзья, очень хочу пить. Тушите, да? Как, а, как выходят газы. Осталось бутылки, друзья. Нам с вами еще здесь быть весь день, до вечера. блин. Надо было еще взять, но что-то я не стал. Думал, будет тяжело тащить, тащить. А сейчас, видите, даже заикаться стал, жалею. Лучше бы я тащил, чем от жажды. Потом загибался. Ну, как-то надо растягивать, наверное, тогда воду. Будем ее... Стараться, друзья, как-то растягивать А пробку, пробку я подобрал Я не мусорю Я бы с радостью этот весь мусор убрал Но если его столько, что Просто мне нереально его донести до ближайшей помойки Поэтому, думаю, может быть Я сообщу какие службы Хотя куда я буду сообщать Мне скажет мальчик, ты что? мужчина, вы что, больны? Знаете, друзья, мы с вами как потребители Люди, они как потребители Потребляют, гадят и ничего не делают, ничего не дают взамен. Только берем, берем, берем, берем. Поэтому давайте как-то исправляться. Я тоже бываю Севиньей, но не настолько друзья, чтобы вот так вот. Хотя, знаете, наверное, кто-то бросит пачку сигарет, подумает, а она же со временем затеряется да, в траве, там, а -а, перед нее там, а -а, разложится. Кто-то бутылку куда так оставит. Кто-то там, не знаю, мешок из-под угля, да. Кто-то пакетик какой-то. И вот так вот копится, копится, копится. И потом такая вот помойка, свалка, да. Как говорится, с мера по нитке уже свитер, да. А здесь, наверное, с одной соринки. И куча, и куча мусора, целая свалка. Поэтому, друзья, давайте прежде всего будем людьми, нормальными людьми, не свиньями. И как-то следить. Все-таки мы в своей стране гадим. Это да даже где-то в гостях, тем более. Поэтому давайте будем людьми, друзья, и постараемся, как-то даже где-то увидели мусор, по возможности его уберем. Мы сделаем одолжение не этому человеку, который насрал а прежде всего повысим немножко свой наверное духовный мир друзья самоуважение самооценку я думаю так Эх, друзья друзья давайте наверное мусор пока оставим здесь мы забираем свой свои пожитки да и пойдем дальше Ладно, друзья одной рукой неудобно я пока отключаюсь как выйду к озеру я снова буду с вами на связи на связи друзья на связи поэтому друзья наслаждаемся природой не мусорим стараюсь для вас снимать видите мы рано с вами обрадовались нам еще прилично спускаться друзья ну вот давайте я вам покажу специально включился в онлайн режим люблю так обзывать когда вам что-то показываю да говорю друзья а теперь смотрим а, моими глазами да, моими глазами а, поэтому я взял свои пожитки рюкзак за спину за спину и давайте я вам покажу какая тут почему я так а, душу наверное надо бросать курить это по-любому, может дышать, в кадре так не буду, как медведь, наверное, когда за кем-то гонится. Я ни за кем не гонюсь, друзья, но как будто, наверное, за мной гонится такое впечатление, да? Только подумал, вы напишите в комментариях, что, наверное, как кто-то за тобой а, гонится. Вот. Нет, друзья, сегодня, слава богу, за мной никто не гонится, я просто хочу вам показать... Всю эту красоту это вот ветки цепляют мое лицо это не настолько страшно так видите да бабочки летают птички поют сверчки стрекочут друзья стрекозы летают очень очень красиво но сегодня очень жарко Видите, вон приказа. Так успею я ее снимать. Куда-то она села. Вот только увидеть бы куда. Вот она, вот она, вот она, друзья, хочу вам показать приказа. Видите? Чтобы ее не спугнуть и поближе подснимать. Вот она. Вот, вот, вот, вот, вот, вот полетела, полетела. Давай-давай, к нам к нам поближе, подруга, садись, давай, приземляйся, вертолет, наверное, будем называть вертолет, вот она, никак не может себе площадку выбрать для посадки, туда-сюда, туда-сюда, ну вот, наконец-то приземлилась, давайте я попробую увеличить, получится у меня нет. друзья где наша стрекоза пришел рыбу, рыбу ловить да? Лыбу. А, ловлю стрекоз так шмели летают а где наша стрекоза друзья что-то вот она вот она летает летает ну все я ее извиняюсь ну скажем так просрал позевал. стрекоза от нас улетела друзья пойдем дальше наверное часто может быть обижаетесь на меня может быть осуждаете как-то то что у меня может злитесь на вас это выбешивает и я в том числе а, тем что у меня очень длинные видеоролики всегда ну почти всегда друзья просто я столько всего снимаю что 20 минут как большинство видеоблогеров да мне это довольно таки а, нереально иногда сделать поэтому ролики получаются такие длинные, я не знаю интересны они или нет, но бывает и час и полтора, тут будут ролики которые еще будут длиннее, Я, наверное, как вот знаете такой youtube канал есть, дорога к фильму, да, наверное вот у меня тоже в какой-то степени фильм, фильм, вернее, но дорога не знаю, Долгая будет у меня э, к известности или нет, чтобы мои фильмы все посмотрели. Но думаю, что м -м, она будет э, сложная, э, долгая, ну и э, с препятствиями, наверное, как лошадка, буду через них прыгать. Еще, кстати, друзья, мне очень близко творчество одного блогера. Я буквально до этого всякую... Э, Херц, скажем так, снимал ерунду, да. Извиняюсь за свой английский, да, или немецкий. Кому как удобнее. А, и не знал даже, когда у меня канал Ютуба около года уже. И не знал, вот о чем снимать. Сломался, ломал голову. Что снимать, о чем снимать, друзья. Смотрите, какая природа красивая вокруг меня. А, моя удочка в траве запутывается. Что снимать, да, о чем снимать. И тут вот случайно я, да, буквально тем летом 2019 года зимой, вернее, наткнулся на канал Род film там Паша главный главное лицо, скажем так, этого канала, YouTube канала, и как-то на него подсел. При этом человек такой, он не как большинство блогеров, что-то из себя ставит, строит, да, что-то из себя хочет показать. А, мне, кстати, один человек сказал, почему я, я друзья, не люблю иногда смотреть глаза. Вот, давайте я сейчас представлю, что объектив телефона ваши глаза, буду учиться смотреть глаза. А, ладно, давайте обратно к теме вернемся. А, вот, и мне очень понравился его контент. Я ни одного ролика не пропустил, когда у него ролики новые выходили, я... Uh, у меня оповещение есть на телефоне и я сразу же, как только мне приходит оповещение с ютуба Я бегом-бегом смотреть даже на работе его фильмы, скажем так Он, он всегда говорил, uh, uh, у меня фильмы, друзья Как, наверное, я вот сейчас тоже утверждаю Что у меня не просто длинные ролики, а у меня фильмы Ну у этого человека, uh, извиняюсь у меня насморк Могу uh, точно сказать, да, что у него, наверное, фильмы А я вот холодной воды попил, видите, и у меня насморк. Думаю, это не мешает а, съемке, Ну, по крайней мере, буду надеяться. И, печки а, я с тему на тему перескакиваю, а давайте перейду, а положу с вами все, видите, при, удочку, а, сумку прибуду с вами все. Вот, и а, у него даже есть такая цитата, а, многим известная, каждый человек жизнь каждого человека достойна фильма по-моему как-то так звучит я думаю что и моя жизнь достойна фильма и каждая из, из, из вас вернее из каждого из вас жизнь, жизнь это, блин друзья не могу я правильно как-то красиво так сказать короче жизнь каждого из вас достойна фильма друзья вот Боженька же говорят, когда суд после смерти, да, когда мы все уходим мир иной, да, суд э, наверху, да, и там наша жизнь, нам ее проматывают, мы, как говорится, есть такая поговорка, да, вся жизнь перед глазами, вся жизнь пролетает там перед смертью, перед глазами, да, и, наверное, вот если у каждого всю его жизнь взять нарезочки, сделать получится, у кого-то комедия, у кого-то мелодрама, у кого-то боевик, у кого-то драма, да, друзья, Надеюсь, у меня, вы смотрите, да, какие-то отрывки из моей жизни, надеюсь, они лучшие, да, и это фильм. Друзья, подписываемся на канал Павла, канал называется Road to Film, дорога к фильму, канал довольно интересный, я уже полтора года на него подписан и не собираюсь отписываться, друзья. Надеюсь, благодаря моему этому видеоролику у него еще больше будет подписчиков, материал у него очень интересный, он снимал влоги, хотел сказать снимает, наверное, он сейчас где-то снимает, ведь не зря говорят, смерть это еще не конец, это только начало. Поэтому, думаю, его дорога к фильму не оборвалась. Она... Он трагически погиб, друзья. Погуглите, если кому интересно. Она не оборвалась, да, а где-то продолжается. Не только без нас. Поэтому давайте дружно подписываться на его канал. Также комментировать, ставить лайки, чтобы его в видео выходили в тренды. Мне, кажется, далеко от такого подписчика. У меня пока и пару тысяч вернее до такого блогера у меня пока и пару тысяч подписчиков нет но думаю все впереди и вы мне поможете тоже такими вот жирными лайками подпишитесь на меня расскажите друзьям что есть такой блогер жека канал вернее жека вот она наверное с вами пора идти вот мы ну не забываем про рот тупим канал павла вот буквально 28 очень 29 Пришло мне на YouTube оповещение, то что на канале Паши новые ролики. Вы знаете, друзья, у меня такая дикая паника, адреналина, сердце в пятки. Я думаю, неужели он живой, все это был пранк. Человек просто хотел набрать миллион подписчиков. У него такая мечта, миллион подписчиков. Пока только, по-моему, 700 тысяч на данный момент. 750, если быть точным. Вот. И он живой, это все просто ради хайпа. Потому что шумихи очень много он поднял. Вернее его смерть подняла очень много шумихи Как обычно, когда человек при жизни Ему мало замечают, когда он уходит Все только о нем и говорят И я обрадовался, думал, он живой Захожу на канал, а оказывается, видимо, или жена его Целый год, видимо, нашли где-то эти видео видеомоменты Видеокадры и сделали полноценные ролики Кстати, очень год, это очень долго Там ролики довольно непродолжительные Наверное, все-таки его жена искала, кто займется продакшеном, сделает полноценные фильмы его и выложит к нему на канал. Да? Ну, жена его уклонит. Вот. Или коллеги по цеху, с кем он работал, его друзья, близкие коллеги. Может быть, все-таки спасибо вам большое от моего лица и от лица подписчиков Пашиного канала и, думаю, новых подписчиков. От моих подписчиков, которые тоже перейдут, станут пашенными, скажем так, верными подписчиками. Друзья, вы знаете, мне недавно моя матушка снилась, и такой сон был. Она такой реальный, довольно-таки реальный сон. Я даже немного так испугался, с утра проснулся, даже, она обрадовался больше. Подумал, то, что она жива, побежал на кухню, но ее, к сожалению, нет. Не стала, вернее, 4 года назад почти, 30 января ее не стала, она попала под поезд, друзья. Снится мне сон, вот матушка моя и говорит, Женя, я знаю, тебе тяжело знаете, настолько я уже устал идти, и у меня на такие темы желания особого нет говорить, ну ладно, надо все-таки, наверное, чтобы вы это увидели. Солнышко спряталось, внизу небо на меня ругается, то что я такие темы тут завожу. Ну ладно, друзья. А, и она мне снится говорит. А, я вот просто вспоминаю, хочу для вас более так все это, а, чтобы это интересно было донести. А, у меня это в памяти все, в принципе. Или Женя, я знаю, тебе тяжело. Ну, типа, держись, сын, держись. А, вы знаете, я до этого думал, что они. Все-таки ушел человек из жизни и все, его нет, его не стало он как компост перегнил в земле, да, в могиле и все, превратился удобрение для цветочков, да на могилке, да но теперь я думаю, что все-таки наверное, что-то есть наверное, какая-то жизни, вернее, не жизнь, а продолжение жизни После смерти, да, какая-то другая жизнь Смерть, наверное, как вот говорят, да Есть такие люди, смерть это не конец, это только начало Если бы я думаю, она мне как-то по-другому приснилась Вернее, приснилась мне на кухню что-то готовить, да Она любила готовить или где-то там на огороде Или просто где-то в квартире, да У нас квартира в Москве это одно да она мне приснилась друзья видите как она приснилась то есть совершенно иначе сказала что мне правда друзья сейчас очень тяжело это мои проблемы как говорят мужик не должен жаловаться на жизнь да я мужчина я все смогу говорится бог не дает больше испытаний чем мы выдержим выдержим да поэтому я думаю я все друзья выдержу ну, немножко лайков Вот таких вот жирных комментариев Я думаю, мне еще легче будет шагать По жизни, да, особенно если вы будете Подписываться активно на мой канал Я буду знать, что все это я делаю снимаю Не зря укладываю, да Посмотрите, какая красота Посмотрите, какая красота, друзья Видите, да, как красиво Поэтому думаю, что э, она мне не просто так приснилась, матушка моя, она э, все видит, э, что у меня в жизни происходит. Не зря же я на последнюю свою вахту, друзья, попал. Э, у меня прямо объект напротив храма. Николая Чудотворца. Даже вот, заметьте, чудотворец, он чудеса делает, да, творит. И э, я думаю, это чудо не просто так произошло. Но ну, вы видели, я видеоролики снимал, и территорию всю вокруг этого храма, и птицу-сокол. На самом деле это коршун, я просто неправильно... Я о птицах не очень, друзья, разбираюсь, Мне потом женщина сказала староста этого храма, что это коршун, а не сокол. Я потом сам это понял, посмотрел на ютубе птицы, и да, сокол он немножко поменьше и немножко другой. Друзья, ну вот мы уже подходим к, к озеру, прудику, такие вот березы здесь видите, да, можете наблюдать. А, давайте я помедленнее, а то я бегу, бегом рыбы хочу наловить для вас. Но для себя в том числе тоже на углях рыбки пожарить или супчику сварить вкусненького рыбного. Такая вот дорога. дорога. Дорога к фильму, друзья, скажем так. Обзовем дорога к фильму. Потому что у Паши свой фильм был, а у меня свой. Поэтому, думаю, ничуть не хуже получится. Но, опять же, на суд зрителей. Вы мои зрители, как говорится, мои судьи и зрители. Такая вот, друзья, красотень здесь видите да сейчас я кстати надо было здесь снимать хотя там мы с вами тоже мусора захватили так такой вот видите да? прудик так, сейчас я попробую увеличить вот, вот прудик Видите, да, люди купаются, загорают, детишек много. Друзья, видите, да, какая красота. В городе-то, конечно, не везде такое есть. Люди катаются. Сейчас я вам поближе покажу. Катаются, видите, катамарана друзья мы подходим уже к озеру я снимал уже здесь когда-то вот это вот дерево по которому видимо ударила молния молния так вот видите как давайте подальше подойдем чтобы видно было сильно она прям стукнула в дерево поэтому не стойте в грозу под деревьями. Я вам это говорил в одном из своих самых первых роликов, когда я здесь снимал, показывал вам это место, это дерево, что лучше где-то прячьтесь, э, вдали от деревьев. Под деревом стоять нельзя, опасно для жизни. Как можете наблюдать, давайте, ладно, поближе, чтобы ощутили всю опасность. Видите, как пол дерева просто сгорело, а, сломалось. И от какой силы должен был быть удар, чтобы вот так вот а, дерево. Бедное дерево. Короче, друзья. Пойдемте дальше. Друзья, давайте. Давайте распаковываться. Да я для ютуба хочу снять поймаю не поймаю тут свободно место мало да вы, может это ловите там что-то нет? нет друзья вот такие пары шевел взял баночку. Такие вот они еще живые даже. Шевелится. Такие друзья. Видненькие. Скоро будут чем-то кормом. Какой-нибудь рыбы, если что-нибудь поймаю. Такая вот э, решетка, будем жарить мясо. Что сеть-то? Соргете ее, да, сеть? А вам она зачем? Ну не ваша же, да? Просто так каждый будет приходить сеть кидать. Если каждый так будет сеть приходить кидать, то блин. А ты думаешь, тут выловят бы хуйня? Друзья, тут сеть нашли. Вот, хай бы. Кто-то здесь сеть кидал. А как известно, сейчас. Нельзя же, да, по закону? Я что, я не кидаю? Да я не про вас, я, я, же, я же вас это, не увидел у этого Нет, ты меня не, не, не, не свети Не-не-не Я ни, ни при чем, я ее и ставить не, не Я вас не снимаю, не бойтесь да. Я же не видел, что вы ее забрали Если бы я увидел, что вы ее кидаете, я бы поснял бы И где Вот Поэтому, друзья, мы за справедливость с вами, да? Не надо, вас... я сейчас тут надзор будет и заебет. Не надо нихуя. хуя. Да, не выкладывает никуда. Почему? Да потому что гонять будет тогда и сюда ни хуя. какой подозревать будет. Так у вас тут может и сидите стоять. Не надо ничего. Не делаем ни хуя. Да, да я просто лесятку снимаю. Ну, не, не Ты тут снимаешь, и завтра будет пиздец, что-то. Да? придешь даже, блядь. Буду туда. На сундучке навряд ли. За кустов выглядывает. Вы Я например удочка, сети нету еще. Они сказали: "Смотрите, ищите, где у меня сеть". А, и, а и как они все меня не сделают? Вот. просто хочу для себя. Друзья, вот такой вот здесь мусор. Все здесь загажено тоже, все загадили. Вот что-то костер сжег. Mm. А? Не-не-не, если меня просит человек. И сейчас нормальный, как бы, зачем мне это надо? Вот это вот. Здесь мы будем разжигать с вами костер, жарить котлеты. Такой вот, друзья, здесь срачник. Друзья, вот такая вот. Сетка здесь, видите, да, на ветках, кто-то проканьерил. Только лучше видно. Вот видите, сетка, друзья. Друзья, давайте закинем потолок удочку поплавок как правильно я не знаю пишите в комментариях что правильно говорить когда закидываешь поплавок или удочку наверное и то и другое да и он уже клюет клюет видите да уже клюет может быть с вами что-то и поймаем сегодня друзья крю крючок поменьше взял троечки по-моему Позже до этого у меня пятерочка была. Попробуем. Эх. Видите как? Здесь неудобно закидывать. Много веток. Видите сколько веток? Прям над головой. Ну, мы попробуем что-то поймать. немножко подмотаем друзья давайте посмотрим будет клевать или нет там какой-то мальчик с мамой видите Женщина плавает в мазунном матрасе. Вон. И мальчик. Он пытается прыгнуть. И маме говорит, мама. А мама вон плывет к нему. Друзья, поплывок клюет. Видите, вернее. А рыба клюет, поплывок дергается. Смотрите, видите, да? Друзья, мы немножко подкормили. Видите, хлеба я покидал. Вот. Кусочки хлеба, вернее кусочек хлеба, а, пол кусочка я скушал кусочка я если на если без шуток то я немного подкормил его вот и? и мы ждем теперь поклево поймаем мы что нибудь или нет сегодня Видите, как красиво облага. Как зеркале, да? Небо. Небо на воде, друзья. Всякие паучки, жучки, видите. В воде прыгают. И вот это вот а, Небо на воде. Наверное, я недалеко закинул поплавок вот чтоб вам было видно вот это вот вся красота друзья давайте перекинем немножко подальше так. Вов, вов, вов, вов, во. зато ее отвезет. Видите, видите, Давай, давай, лови, рыбка. Большая да маленькая. Подсекать я думаю рано пока, сейчас положит такой лоб. Вот. Пишите в комментариях, когда мы вы подсекали. Друзья, смотрите ящерка по моему рюкзаку. Какое чудо, да? Смотрите, она походу не против познакомиться здесь обитают создания она куда-то убежала бежит бежит бежит бежит Все. бежит бежит бежит бежит бежит бежит бежит бежит бежит Держала. друзья вот я пока одну только поймал рыбу за три часа смотрите вот такая рыбина я ее поймаю если смогу такая вот ребеха Человек тоже сидит, тоже ловит рыбу. И да? да? и получается, друзья, смотрите. Мы пришли приблизительно в одинаковое время. Сколько человека? Можно я поснимаю О, рыбу? Давай, давай, снимай. Вот. Видите, сколько. И сколько здесь штук? Стук 20, 30. А как зовут? Анатолий. Очень приятно. А тебя? Меня Евгений. Очень приятно. Канал Жека. Вот, друзья, Анатолий наловил. Вот тоже ловит на мелкая опарыша. Что значит мастерство? Как говорится, не пропьешь, да, его не пропьешь. Вот. И видите, это христафеты сели в одинаковое время. но Человек, видите, сколько наловил. Вот, наверное, штук 30, да, или 40? Да. А у меня всего лишь пока только одна рыбина. Вот такая, да? У меня, ну да, поменьше даже. Поменьше. Сибелек. Сибелек называется. Да. Ой, друзья, сибелек. У меня всего лишь одна пока. И то вот мне человек сказал, что у меня порог неправильный. Я поменял поклевок и сразу пошел клюк. Видите, как тогда опыт. Вот хотя я с детства ловлю, но я редко раз в год. Не, батарея, не, не, так и есть. А, а, а почему на новом? Не, ну ты. Ты на новом. А ну. Не, я здесь был в Там том леску, году. Леску, удочку, потоньше, крючочек. И в детстве я здесь тоже был, но. Да. Мое мастерство куда-то испарилось, поэтому, друзья, видите, да? А она уже мертвая, да? Уже все задыхается. Вам, Анатолий, э, спасибо. Не буду я. Удачи. Вам тоже не удачи. Никто не тишуя, как говорят. А? Не хвоста, не тишуика. Это для, для наших зрителей перевести, это как? Удачи не надо, говорить рыболовка, значит не поймаешь, надо, говорить не хвоста, ни чешуи. А, все, не хвоста, не чешуи? Да. Все, давайте тогда Анатолий пожелаем, вот, и не будем удачи желать. Пойдемте, наверное, ловить дальше рыбу. Друзья, у меня полные штаны счастья, я поймал еще одну вот рыбину вернее не одну уже наверное штук 15-20 можете посмотреть сейчас я кину ее туда бедончик я пока не считал сколько где-то штук 15 может быть 18 я не могу постоянно снимать, потому что у меня садится аккумулятор. Нам еще надо котлеты пожарить. Поэтому давайте. Давайте пока не будем особо много снимать. Друзья, вот такая вот рыбина. Маленькая. Малюсенькая. Похожа на селедку. начнем в принципе, можно сделать жаркое на решетке или супчик прикольный сварить так что пишем в комментариях что вы приготовили с этой рыбы чтобы вы какое блюдо я имею в виду. вот она отпускать мы и не будем потому что у меня такая судьба сегодня если бы это было вчера или может быть завтра я ее и отпустил но сегодня я хочу наловить полный бидон рыбы друзья много много много полный бидон друзья вот такая вот красота 8 вечера почти без 15 8 там он кто-то тоже ловит рыбу а... такое вот небо такие вот облака их почти нет пыскается рыба по воде слышите да может быть, вам видно. Он мужичок. Не знаю, видно, нет, ловит, как я э, на днях ловил. На лесную щуку. Вон он, видите, да? Тоже на лесу. Друзья, вроде бы клюет. А знаю одно. Я сегодня с голоду не умру. Это вам не Москва. Суровая Москва. Здесь можно наловить немного рыбки, пусть даже такой, поскольку рыбак с меня не очень хороший, но даже такой вот мелкой рыбки можно наловить и что-то сварганить себе на ужин или на обед. Ну, завтракать, я думаю, вряд ли кто завтракает рыбой, хотя, наверное, есть такие умельцы. Вот поплывок. Видите, какая рыба, наверняка крупная. Плескается, пускает волны. А мы сейчас с вами ловим обычную, надо заряды еще оставить на шашлык, на барбекю, скажем так. А, у меня, жалко, я не смог вам весь процесс заснять. Сколько я наловил, я могу только показать. вправе мне верить или не верить, это ваше дело, пишем в комментариях моя это рыба или нет ну а или она сама ко мне в бетон запрыгнула или мне ее кто-то подарил, подарил или продал но как видите я стою с удочкой дергается поплывок что-то сейчас думаю еще поймаю а снова что-то вытащу Хотелось бы конечно рыбу рыбу кит. И хотя пополнить карпика, но наверное обойдемся этой маленькой. Вот, друзья, я присяду на бедлон со своей рыбой. Видите, сколько у меня теперь рыбы сегодня будет. Так, вот я вам покажу. Некоторые уже задохнулись. Так как я уже здесь часа 4 сижу, какая-то живая, какая-то живая. Друзья, у меня есть такой вот хлеб, там вилка в хлебе лежит, давайте подкормим нашу рыбу, так вот мягкий хлеб. Давайте сами поедем и uh, подкормим рыбу, хлеб очень вкусный мягкий, но моего друзья рыбе он тоже понравится. Поэтому давайте рыбу тоже подкроем. нашим с вами хлебом, с набитым ртом не очень удобно разговаривать поэтому давайте кормить рыбу лучше. Друзья, жалко, у меня оператора нет, неудобно одной рукой все делать, другой снимать. Давайте покидаем, видите, я кинул хлеб. Подкормим мольбёшку, видите она, хоп. Вот, друзья, у меня что-то там клюет. Что-то у меня клюет. Ай, блин. Друзья, вон кто-то плавает. Видите, да? Кто-то плывет через прудик этот, через озеро, друзья. Что-то наша рыба не клюет совсем. Нам сейчас ее распугают окончательно. нашу рыбу он кто-то переплы... решил переплыть озеро мы пожелаем ему удачного плавания попутного ветра а мы с вами продолжим наблюдать за поплапом я его уже изгоду потерял на улице довольно светло друзья на небе уже луна проглядывается. Это не солнце, это луна. А, такая вот красота. Тихо, спокойно. На свежем воздухе, с удочкой в руках, тудочка. Что-то поплавок почти не дергается, видимо. И сегодня уже нам хватит ловить рыбу, друзья. Друзья, вот так вот я сижу и думаю, жарить эти отбивные, скажем так, или нет. Наверное, давайте пожарим. Не зря же мы их столько тащили сюда. Друзья, вот я такой небольшой костер. Пока что он маленький у нас с вами. Такой вот нашел опилки древесные, такие щепки. Он сейчас разгорится. Немного соломы. Друзья, поджигатель из меня никакой. Хотя когда-то я этим любил заниматься в детстве и получалось довольно неплохо. Вот это вот вишневое поление. Это рыба наша с вами. Ее уже не видно, наверное, да? Она уже все мертвая. Умерла наша рыба с вами, так. Вот, такой вот вид можете наблюдать а, замечательный и наш с вами костер который не хочет давить пойдемте возьмем бумаги может найдем какой-нибудь мусор Видите, с одной стороны это плохо, с другой хорошо, что есть мусор, можно его использовать. такие салфетки -таки, друзья, видите, да? Чего-то пойдемте. Какого? Щепки нам тоже, друзья, пригодятся. Вот видимо баловался тоже знающий человек разжигал и немножко коры боюсь что я без вас друзья котлеты поем То, что вся эта аккумулятор и вы не увидите как я аппетитно кушаю наш с вами Костер в кавычках так. Так, так. Немножко щепок положим. Древесных щепочек сюда. Друзья и вот такие вот Russian под -а, спички. И... Боюсь, сегодня без вас буду Котлеты есть Белые Я вам вот взял даже, видите, решетку На ней я курицу делал Вы могли видеть видео в другом видеоролике А цыпленка-то пока я делал Все вроде бы горит пока отключаюсь друзья пусть разгорается когда приготовлю покажу что получилось такая красота